Бывают дни, периоды, года, когда кажется, что ты стоишь в тупике. Будто вокруг нет никого и ничего знакомого тебе. Бросил любимый человек и разорвал твое сердце в клочья. Разрушил ваш мир, который вы с ним так долго строили. Родственники и партнеры кажутся далекими и чужими. Ты находишься в депрессии или у тебя случаются панические атаки. Ничто уже давно не радует, дни превратились в однообразные и скучные. Ты разучился получать от жизни удовольствие или никогда не умел? Ты ищешь смыслы там, где их нет или не видишь очевидных ценностей? Что мешает тебе стать счастливым уже сегодня? Может, пора понять твое предназначение, вспомнить, зачем ты здесь? Жить, а не существовать. Ведь так бы тебе хотелось. Мы выбрали для тебя хороший день, чтобы умереть. Нет, это не призыв к суициду, а реальная возможность перезагрузиться по полной. Ты уже готов к самой яркой в своей жизни трансформации. Понять, переосмыслить, найти и получить. Хороший день, чтобы умереть – это лучший день для того, чтобы по-настоящему ожить.